Всем привет! Этот ролик, возможно, будет интересен тем, кто делает ремонт у себя дома своими руками, чтобы не платить мастерам, отделочникам. Вот вам на вооружение простой и дешевый способ сделать фигурную кирпичную штукатурку. Заодно очень пригодится тем, кто хочет быстро разнообразить дома ремонт и частично или полностью уйти от обоев, но еще не умеет ровно штукатурить стены. Ведь для получения такого результата ровная гладь не нужна. Наоборот, нужна щербатая укладка раствора с мелкими ямочками и наслоениями для придания реалистичности. Для этого вовсе не обязательно покупать дорогую декоративную плитку под кирпич – достаточно дешевой штукатурной смеси. Работа делается быстро и легко, результат получается достаточно реалистичный. Наружный материал стен роли не играет – подходят бетон, кирпич, газосиликатные блоки, черновая штукатурка. Заранее шлифовать ничего не надо. Для начала нужно обильно водно-диспрессионной грунтовкой прогрунтовать стены в местах будущей декоративной укладки штукатурки. Для чего? Будущая ваша штукатурка при замешивании разбавляется водой, а основание, на которое вы будете наносить штукатурку, гигроскопично, то есть впитывает воду. Если не грунтовать, то вода из нанесенной свежей штукатурки быстро впитается в стену, штукатурка не успеет принять необходимые ей свойства для крепости, и потом достаточно быстро потрескается и отвалится. Кстати, по этой же причине и обои отваливаются, когда их клеют, не прогрунтовав предварительно стену. В общем, грунтовка впитывается в верхние слои поверхности, резко снижает способность стен впитывать влагу, а заодно и обладает скрепляющим эффектом, предотвращающим осыпание. Итак, разбавляем грунтовку водой согласно инструкции на банке, наносим кистью на стену, даем высохнуть 6 часов, а лучше делаем с вечера и оставляем на ночь. Отступление на несколько минут. А вверху вам кнопка, чтобы пропустить это отступление и перейти к основной теме. В общем, запомните, грунтовать при ремонте надо все: пол перед заливкой стяжки, стены перед оштукатуриванием, штукатурку тоже потом надо грунтовать как перед покраской, так и перед поклейкой обоями, <coughs> перед укладкой на раствор плитки тоже не забываем прогрунтовать поверхность и дать высохнуть, иначе различные материалы друг на друге держаться будут плохо. Это одно из слабых мест в ремонте. Многие забывают. Кстати, особенно будьте внимательны, когда приглашаете домой наемных рабочих, положить плитку, сделать стяжку, поклеить обои. Многие мастера этим процессом пренебрегают. Нет, не для того, чтобы сэкономить на грунтовке и положить с нее себе деньги в карман. Хотя и это бывает. Но грунтовка недорогая, причина в другом. Обидно, что многие мастера заказной ремонт делают не на результат, а на скорость, превращая работу в конвейер. Ведь быстро сделать работу у вас, и они быстрее переключатся на другой объект, заработав денег и у вас, и там. А если правильно соблюдать все эти процессы, то грунтовка должна высохнуть, а это от 6 до 12 часов, в зависимости от самой грунтовки и от поверхности, на которую она наносится. Представьте себе следующую задачу. Черновую штукатурку покрыть идеально ровно финишной штукатуркой под поклейку обоями. Перед финишной надо прогрунтовать. Перед поклейкой обоев надо прогрунтовать. Это ж надо прийти к вам, прогрунтовать, уйти на время высыхания. Потом прийти, заняться штукатурными работами. Опять уйти, пока сохнет штукатурка. Потом снова прийти, прогрунтовать и снова уйти, так как нельзя клеить обои по не грунтовке. Конечно же, есть быстросохнущие растворы, но они дороже стоят, не всем по бюджету, а главное, они всегда имеют такой же надежный результат. Гораздо проще сказать заказчику, что работа сделается за день, выдать это за бонус, ведь всем надо быстро, ждать никто не хочет, за оперативность еще и денег накинуть. Заказчик обязательно клюнет. Затем сделать работу с нарушением кучи тех процессов, забрать расчет. С завышенным за оперативность коэффициентом и свалить на другой объект, но дав при этом заказчику гарантию на проделанные работы. Косяк, естественно, всплывет. Под плиткой потрескается стяжка, плитка отвалится вместе с кусками раствора на ней, начнет шататься под ногами. Со стены плитка вообще может отвалиться на пол. Видали мы такое. Заходим в ванную комнату, вернувшись из отпуска. А в ванной колотая плитка валяется, отбив куски эмали с самой ванной. Оба на! Обои отстанут в некоторых местах, штукатурка кое-где потрескается. Ну, вы быстренько предъяву мастеру, мол, гарантия, однако. А у мастера простая отмазка и заранее заготовленный задний ход для этой отмазки. Я давал гарантию на качество работ, а не на качество материалов. Вероятно, вы купили сухие смеси для отделки с истекшим сроком годности или хранившиеся в магазине с нарушением правил хранения, так что извините. И тут вы вспоминаете, что мастер, составляя вам смету, сказал чего и сколько купить, но сослался, что сам материалы не предоставляет, а потому и не предоставляет, чтобы было на что свалить. А что вы думаете? У него не было возможности достать необходимые материалы? Да ну, не смешите мои комнатные тапочки. Он знает, где взять, и мало того, знает, где взять дешевле, чем можете взять вы. На этой разнице цен еще и может дополнительно с вас заработать, озвучив за материалы не закупочную цену, а рыночную. Но ему это не нужно, так как придется потом чуть что по гарантии. И материал за свои покупать, и работу переделывать. Некоторые мастера, конечно, все же предоставляют свои материалы. У них зачастую другие отмазки. Например, уселся дом, а срок усадки дома допускается строителями до пяти лет, надо было подождать, а ждать-то никто не хочет. Что, построил квартиру в кредит, и не жить в ней пять лет? Или жить в говноремонте? Нет. Но дело-то было всего лишь скорее в грунтовке, которая настолько дешевая, что в общей стоимости отделочных материалов вообще теряется. Но нужна она в большинстве тех процессов внутренних отделочных работ. Нужна! И все тут. Собственно, я за всех мастеров не говорю. Многие, очень многие, делают на совесть, но есть и конвейерщики. А для чего я тут канал со своими советами в видеороликах держу? Мое дело указать вам на слабые места и уловки в различных сферах, зная которые, вы сбережете собственные деньги, время, нервы, выступая покупателям или заказчиком, и при этом стребуете себе качества. В общем. Переходим к основной теме. Грунтовка высохла, можно проводить штукатурные работы. Для нанесения штукатурки по форме кирпича вам необходимо заранее сделать трафарет. У меня трафарет выразенный из листа пластика, который используется для изготовления наружной рекламы, щитов вывесок. Берем смесь сухой гипсовой штукатурки, в моем случае KnaUF Roadband. Это не реклама КНАУФА. Просто для меня этот материал понятен, я к нему привык и знаю, что от него ожидать.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 Красим валиком всю штукатурку вместе со швами в кирпичный цвет водно-дисперсионной краской. Для этого лучше всего использовать глубоко матовую краску для окраски потолков, так как эффект глубокой матовости больше напоминает кирпич, чем блестящая или лоснящаяся стеновая окраска. Через шесть часов наносим второй слой краски. Если на этом работу закончить, будет похоже, будто у вас кирпичная стена из кирпича неизвестного цвета, окрашенная красным цветом. Словно уличная кирпичная кладка, где краска защищает кладку от размывания дождями. Если же на этом не останавливаться, а повозиться еще полдня, то берем зубную щетку и после высыхания краски кирпичного цвета наносим другую краску, проколированную в цвет белой или серой штукатурки. Краску на краску на этот раз наносим без промежуточной грунтовки. Теперь получается стилизация под кладку красным кирпичом на раствор. Все ямки, раковинки и сколы от специально неуклюжего нанесения гипсовой штукатурки подчеркивают, будто бы не идеальные кирпичи, прямо как в настоящей кирпичной кладке. Временные затраты следующие: вечером 10 минут на грунтовку и час на вырезание трафарета. С утра и почти на целый день нанесение штукатурки через трафарет. У меня, к примеру, в одиночку на такие 6 столбов ушел целый день, на следующий день с утра часа два на шлифовку и 10 минут прогрунтовать. потом занимаемся другими делами, а к вечеру можно заделывать наружные углы. на третий день с утра 10 минут шлифуем углы и две минуты на легкую грунтовку углов. после этого к обеду можно красить красным цветом, а вечером красить вторым слоем. и наконец на следующее утро зубной щеткой, если нужно, красим швы. на это убабахиваем еще добрых полдня. все. затраты на материалы гипсовая штукатурка, мешок или несколько в зависимости от покрываемой площади, банка водно-дисперсионной грунтовки для минеральных и пористых оснований, банка основной водно-дисперсионной краски и маленькая баночка краски для швов. Кстати, оштукатуренные и окрашенные даже в белый цвет стены всегда гораздо практичнее, чем поклеенные обоями. Ведь что делать, если обои пошарпались, разрисовались фломастером, обтрепались? Только перекатывать полосу, а то и всю стену. Капец как неудобно. Да еще и трубку обоев держать про запас. А если обои не под покраску, а цветные, то обнаружится, что старые обои выцвели на солнце, а те, что лежали про запас – яркие, насыщенные. Тогда точно всю стену переклеивать. А тогда обоев про запас может не хватить. Ужас, короче. А тут оштукатуренную и окрашенную стену я хоть всю фломастером изрисую, а потом на завтра прогрунтую и заново окрашу в новый, понравившийся мне цвет. Или хоть кирку строительную могу воткнуть и выломать кусок стены. После этого выбоина заделывается ремонтным раствором, шлифуется, грунтуется, финишно штукатурится, снова шлифуется и грунтуется, а затем красится. И потом никто и не определит место, где была выбоина на стене. Не все, конечно, отделочные работы сводятся к штукатурке и покраске. Есть огромное множество интересных дизайнерских решений, основанных на компоновке различных отделочных материалов, но практичность использования штукатурных поверхностей очень высока, и иногда это самый лучший выход. Спасибо, господа, что дослушали. Надеюсь, оказался вновь вам полезным. Желаю вам удачных и качественных ремонтов, разумных на них затрат, а также красивой и комфортной вам жизни в них. До следующей встречи.